Пятерка воды. Заставить любить, как велеть утопиться. Изображение карты. Карта выводит нас на новый уровень отношений или любовных игр. Чувствуете, насколько серьезной и напряженной становится ситуация. Партнеру Ассоль надоело держаться в отдалении во избежание конфликтов и поощрять ее неприступность. Спокойствие грубо нарушается попыткой утопить слишком отстраненную любимую в море чувств и эмоций. Сопротивление провоцирует еще большую активность. Партнер как бы говорит: мы вместе, потому что чувствовали и любили друг друга. Я такой же, а ты. Раз уж вязалась, соблюдай правила игры: никакого дозирования, море, океан чувств. С тайфунами и штормами. Кто выдержит? Кто утонет, а кто останется на плаву? Пятерка воды созвучна с 13 арканом, где изображен танец смерти. Уломки предыдущих карт уже не проходят. И партнер не стремится спасать вас, а скорее подталкивает вниз, в глубину, провоцируя очень сильные обратные реакции. Значение карты. Борьба. Психологическая игра. Пятерки всегда говорят о повороте, резкой и критической ситуации. В эротическом Таро эта особенность числа 5 выражена особенно ярко. Опасение. Столкновение с неприятными событиями. Ревность. Часто без причины. Своего рода испытание любви партнера на прочность. Методы разные, в том числе и не очень корректные. Лишь бы заставить партнера чувствовать. Для этого можно даже сыграть на инстинктах. Состояние. Останется на плаву кто-то один. Другой после пятерки воды, скорее всего, будет собирать себя по кускам очень долго. Партнеры на самом деле далеко не безразличны друг другу. Их связывают очень сильные чувства. Если любовь, то насмерть до полного подчинения. Если разрыв, то вместе с уничтожением партнера. Злость и агрессия. Разница в глубине эмоций. Характеристика отношений. Болезненные отношения с близким небезразличным человеком. Перманентный конфликт. Могут быть громкие скандалы и даже разрыв, когда злость диктует правила игры. Кто-то желает утопить партнера в своих инстинктивных желаниях. Физическое состояние. Интенсивный секс на фоне конфликта. Может быть с элементами насилия. Возбуждающая обстановка. Чувства. Самообман и страх. Опасный накал страстей. Любовь до смерти. Умру, но докажу, как ты мне безразличен. Если расстаются по этой карте, то смертельная обида. Борьба любви и ненависти. Безосновательная ревность. Предупреждение карты. Не утони сам, топя другого. На самом деле ваша безумная ненависть – оборотная сторона любви. Совет карты. Погрузись в эту воду сама. Ответь на чувства партнера. Не жди, пока тебя утопят. Направь энергию от разрушения к созиданию, выстраиванию отношений. Астрологическое соответствие. Марс в Скорпионе. Первый декан Скорпиона. Агрессивная планета в знаке глубины крайностей поистине опасное сочетание. Никаких ограничений и табу.